к разработке совместных мер для обеспечения равных условий конкуренции на всем пространстве объединения в более эффективную кооперацию по освоению космоса. Можно, например, достичь договоренности о создании спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли в целях контроля за изменением климата. world of alternative health. In fact, they're commonplace. Is Elisa's theory of DNA from Atlantis any more irrational than the irv notion of chakras? Any worse than the evidence for homeopathic claims that the more you dilute an active ingredient, the more effective it becomes. Both depend on faith.